Вот подошел к концу видеокурс по работе в программе KDN Live. Настало время подвести итоги. Мы рассмотрели основные возможности программы. Целью не ставилось рассмотреть все функции, так как их большое количество. При желании их можно изучить самостоятельно, либо обратиться на официальный форум за поддержкой. Также не рассмотрена работа со звуком, так как данные функции реализованы недостаточно должным образом и программа при добавлении звуковых эффектов часто вылетает для работы со звуком советую использовать отдельную программу будем надеяться что разработчики исправят допущенные ошибки среди плюсов программы можно отметить ее бесплатность простой интерфейс освоить который может каждый среди минусов это плохо реализованные функции хрома Key, а также большое количество ошибок в программе, некоторые из которых приводят к завершению ее работы. Опять же повторюсь, будем надеяться, что разработчики исправят данные ошибки и программа станет более стабильнее. На этом наш видеокурс завершен. Благодарю вас за то, что посмотрели его до конца.